15 минут от успеха бронзового века, с момента появления человечества люди очень успешно друг друга убивали и с моментом развития того, как у них стали развиваться способы убийства, у них так и стали развиваться способы защиты от инструментов войны. То, что я вот буду показывать, вам нужно понимать, что это не вот точно, как выглядел каждый воин в той армии, а это конкретные находки или конкретные изображения, по которым можно реконструировать, как, скорее всего, могли бы выглядеть. То есть это не шаблон, как выглядели все, а это конкретный момент, Вот найден такой конкретный экземпляр, и он представляет нам период, эпоху и так далее. Начнем с небольшого введения. С развитием вооружения начинает эволюционировать и персональная защита, и поэтому я конкретно в этой лекции сделал основной упор именно на персональной защите каждого воина, а не на оружие щитах и так далее, потому что это очень масштабная тема, и только по мечам бы это заняло бы еще одну такую лекцию, только по щитам это заняло бы еще одну такую лекцию, там какие-то... Машины войны, типа там колесниц или таранов, заняло бы еще одну лекцию. Поэтому придется это все ужать до непосредственно э, доспехов. Э, немножко, опять же, небольшое отступление перед этим. Откуда мы знаем, как они выглядели в древности. Это было многие тысячи лет назад и так далее. Для этого у нас есть большое количество исторических источников. Это археологические находки, то есть непосредственно артефакты, которые мы нашли в земле, опознанные и датированные учеными. Это какие-то изобразительные источники, то есть, например, такие как фрески, статуи, чеканка на меди, серебре, золото, литые какие-то украшения, монеты, это может быть резьба по дереву, роспись по дереву, это может быть резьба по камню, керамика, то есть вот все, что мы находим, любой изобразительный источник для нас является очень интересным материалом, по которому мы можем судить не только о том, как выглядели могли выглядеть доспехи, но о том, например, как их носили, кто их носил. То есть по доспеху мы можем определить не только там, из чего он мог быть сделан или там, как он носился, но и, например, какую функцию конкретно этот воин выполнял во всем войске. Также мы используем литературные источники, то есть это могут быть эпосы, мифы, хроники. То есть, например, в данной лекции наиболее там, уместно это, например, Илиада. Гомеры, который описывает Троянскую войну, где по ходу повествования он описывает и доспехи, как они одевались, насколько, например, дорога была для них медь, что она равна была золоту по тому времени, настолько она тяжело добывалась, и поэтому эти доспехи стоили очень дорого. Также мы используем какие-то древние документы, то есть это деловые акты, это могут быть какие-то расписки, ведомости, счета, сопроводительные письма, описи имущества, то есть это все то, где фигурируют доспехи, то есть, например, царь мог заказать для своего войска в какой-то мастерской или мастерских такое-то количество доспехов, вот мы из этого получаем Знания, например, о стоимости этих доспехов в то время. И поэтому мы можем оценить, насколько это было дорого, насколько это было тяжело для экономики страны, если это делалось массово. И, и так далее. То есть вот это тот набор источников, которыми мы можем создавать картинку, то есть обобщать и получать такое, значит, как бы эмпирическое знание, эмпирическое обобщение, когда у нас есть такое количество источников, что, в принципе, по-другому мы не можем давать найденный предмет. Вот все говорит в точку того, что это именно доспех такой этого региона, такой-то эпохи. Вопрос, какой из доспехов был первый, какой вообще найден? Тут сложилась такая вещь, что, скорее всего, это были какие-то доспехи шкур. Но в силу времени они просто не были найдены, потому что они, это органика, и она достаточно быстро разлагается. Поэтому первые найденные доспехи, они отличаются от первых, которые возможно были. То есть мы имеем какие-то изображения, например, то, что это были шкуры животных, или это даже использовались какие-то панцири, например, там черепах, какие-то зубы акули и так далее. Но непосредственно находок у нас таких нет. Первый же из найденных, вот который мы точно уверены в том, что это доспех и так далее, это доспех найден возле Омска, в Сибири. Он датируется где-то две с половиной тысячи лет до нашей эры. Вам наверное сейчас пока непонятно, но мы сейчас перейдем к следующему кадру. Он сделан из кости. Вот как это выглядит. То есть это костяные пластинки. Они между собой скорее всего скреплялись шнуром. В них имеются отверстия. Особенность этого клада, который был найден, это в том, что он найден без своего владельца. Обычные находки доспехов мы находим либо в местах захоронения, либо в местах каких-то битв вместе с останками владельца. Эти же доспехи, скорее всего, были закопаны, и спрятаны. Поэтому это достаточно интересный момент. То есть, возможно, их либо прятали, либо человек их таким образом хранил. Вот реконструкция подобного доспеха. То есть, он сделан из костяных полосочек. Вот тот, тот непосредственно доспех, который я вам показывал, найден в Омске, есть предположение, что его сделали либо из коня, либо из лося, либо из оленя. То есть вот, из какого-то такого животного, потому что кости, видимо, очень удобно подходили, они были достаточно длинные и могли использоваться. Вопрос, как оно защищало? Надо учитывать, что на тот момент оружие было тоже достаточно... Простым, то есть это скорее всего либо в лучшем случае это были бронзовые какие-то кинжалы, ножи и так далее. А скорее всего он должен был защищать от стрел, которые не имели металлического наконечника. То есть он должен был защищать либо от дерева, либо от такой же порции. И соответственно материалы были достаточно близки по своим прочностным качествам. А вот в качестве примера опять же реконструкции. То есть это чукотский ламелляр, то есть доспех 19 века. Особенность в том, что фактически две с половиной тысячи лет назад и вот до 19 века практически использовались подобные материалы и доспехи. И этот доспех был найден, точнее даже скорее всего выкуплен в 19 веке и в качестве артефакта доставлен в музей для того, чтобы мы его могли изучать. Вот непосредственно подобные доспехи, кстати, использовались у североамериканских индейцев значительно проще, здесь это достаточно серьезная защита, в первую очередь для защиты от стрелы, скорее всего, потому что вот у чукотские ламеляры, чукчи, всевозможные народы Сибири, они активно использовали лук, и поэтому у них большое количество всевозможных доспехов из кости и кожи, в первую очередь того, что они могли достать достаточно просто в то время. Потихоньку от вот древней Сибири и так далее мы переходим к шумерам, шумерская цивилизация и потом как у нас получается они создали свою империю объединив несколько царств поменьше. Это источники на которые ученые могут опираться. У нас есть огромное количество всевозможных изображений, но очень мало непосредственно самих находок. То есть вот это уже реконструкция по тем изображениям сделана учеными. То есть Здесь мы как видим чаще всего используется всевозможная шерсть. Какие-то простые шлемы, опять же, здесь напрямую идет по сути догадка, потому что изображены шапочки, и мы только можем предполагать, раз они на каждом из воинов, а природа, в которой они, окружение в котором они находятся достаточно теплое, то вряд ли бы они их стали одевать для того, чтобы просто защищать себя от жары. То есть, скорее всего, эти кожаные шлема, возможно, вымачивались в каких-то растворах, дубильных веществах, для того, чтобы придать им дополнительную прочность. Но у нас есть интересная находка. Вот, кстати, это реконструкция шумерской колесницы. Вот Считается, что именно шумеры являются изобретателями колеса. Вот такой вот замечательный шлем Мирского Мдуга. Нашли в гробнице. Датируется он примерно 2500 лет до нашей эры. Самое интересное, что это оригинал того шлема, почему он так хорошо сохранился, как бы ответ очень простой, он полностью из чистого золота. Главный вопрос, а насколько хорошо он защищает. Вот тут, скорее всего, версия приходит к тому, что он не столько был рассчитан для того, чтобы он защищал, сколько это была в первую очередь такая демонстрация величия его владельца, потому что есть предположение, основанное на археологических раскопках, потому что найдены кувшины, например, на которых прямо было написано, что вот это вот гробница Вескаландуга, великого царя там, и так далее. И Поэтому этот шлем, скорее всего, носит статус на, как статусная вещь, он одевался, скорее всего, царем, возможно, царем, который объединил несколько царств. Вот этот же шлем другого ракуса, вы видите по краю вот эти вот отверстия. Скорее всего они нужны для кожаного подвеса, то есть для того, чтобы его было удобнее носить. Отверстия, чтобы можно было хорошо в нем слышать. Как мы видим, вот на этой, этот же шлем изображен у одного воина, который стоит на колеснице. Возможно, это и есть сам Рис Колондук по представлениям автора. Еще из интересных моментов был не найден, а выкуплен в 1994 году британским музеем в Ираке. Выкуплен вот такой вот у строевщика каменный шлем. То есть он сделан из камня. Скорее всего, это какой-то сланец. Очень качественная работа, очень похож по стилистике на предыдущий золотой шлем. Скорее всего, по тем временам он стоил каких-то сумасшедших денег и носил его, скорее всего, тоже какой-то очень-очень богатый человек. Опять же вопрос. Насколько он хорошо мог защищать? Следует учитывать, что, скорее всего, он отлично защищал от каких-нибудь стрел, от э, режущих всевозможных ударов, возможно, даже от э, камней небольших, которые метались с помощью прыщи, например. Э, из моментов, которые следует отметить, что вот этот шлем золотой, он навсегда, возможно, навсегда потерян для нас, для науки, потому что в в 2003 году был разграблен музей в Масуле, в Ираке, и этот шлем навсегда для нас пропал. А в 2015 году был э, разграблен Национальный музей Ирака, как раз с войсками ИГИЛ. И мы навсегда потеряли значительную часть артефактов, связанных с древним Вавилоном, связанных с древними Шумерами. Вот на фотографии, например, изображена Королевская лира которая имела золотые пластинки, но ее разломали, вытащили золотые пластинки. И вот последнее упоминание, которое не было, что она вот так вот выглядела. Поэтому значительную часть каких-то материалов мы потеряли. То есть, например, под древним шумером у нас, по сути, всего было два шлема. Один из них золотой, один из них каменный. Вот каменный выкупил британский музей, он у них остался. А золотой хранился в Ираке, Национальном музее Ирака. И мы его навсегда потеряли. Переходим дальше. значит, Переходим к Ипраянской войне. Это у нас Микенская цивилизация. Она датируется примерно где-то 1600-1200 год до нашей эры. Вот у нас на слайде как раз показаны источники, на которые, в которые мы ссылаемся. Это, например, вот это вот. Резная фигурка воина, изображение на кусочках керамики и так далее. Но самое интересное, что у нас есть непосредственно находки доспехов той эпохи. То есть, вот непосредственно на изображении изображены Гектор и Ахиллес, которые воюют возле стен Трои. У нас был найден такой интересный артефакт, как шлем из кобаньих клыков которые датируются тем временем. У нас есть большое количество изобразительных источников. Найдена гробница. В этой гробнице найдены вот эти пластинки, из которых есть возможность собрать практически полностью шлем из кабальных плыков Рядом изображен, например, воин. Это статуя от креслоновой кости. Маленькая пластинка, на которой изображен воин в подобном шлеме. Из таких пластинок они имели отверстия. Собирались между собой, скорее всего, кожаным шнуром. Вот так выглядел шлем в сборе. Рядом на реконструкции показано, как он мог выглядеть в оригинале. То есть это ряды пластин, которые собираются на кожаный шнур. Внутри из кожи делаются вот огромное количество таких полосок, которые собираются в купол шлема. Это используется как парашют для смягчения ударов. А еще ниже, непосредственно то, что касается головы, используются волочная шапочка с нащечниками, которые дополнительно смягчает при ударах. Вот огромное количество источников, на которые мы видим подобные шлема, как раз датируемые тем же периодом. То есть это все вот Ахейская эра или Микенская, она по-разному называется. У нас есть большое количество всевозможных находок. Вплоть до того, что находили бронзовые шлема, которые имитировали положение костяшек на шлемах из кости. То есть это такая, скорее всего, на тот момент модная стилизация. Вот это уже современная реконструкция. Как этот шлем мог выглядеть? То есть Ученые занимаются тем, что не только находят какие-то древние артефакты, среди них есть большие любители все познавать на по своем опыте. И они сделали непосредственно реконструкцию. Взяли те самые кабаньи клыки, напилили их, сделали максимально это все точно, собрали. А затем из этого всего начали стрелять из лука, теми самыми стрелами, которые использовались в то время. И оказалось, что, несмотря на то, что некоторые стрелы разрушают, эти пластинки, все же весь купол вместе они не пробивают. То есть шлем вполне защищает от, например, стрел того времени. Плюс, опять же, он полностью защищает от ударов бронзового оружия, потому что такой достаточно как бы, твердый материал, и поэтому режущие удары оно защищает. То есть, само собой, какие-то удары, булав, палец, каких-то тяжелых дубин, они ударно раздавляющим действием они могут причинить вред владельцу. Но, с другой стороны, владелец надежно защищен от стрел, режущих ударов. Вот, это один из таких интересных артефактов. Называется он «Доспех из дендры». Это небольшое такое поселение, деревня на территории Греции. Найдены они в захоронении вместе со скелетом владельца. Мужчина ростом где-то 175 сантиметров. Ученые даже смогли примерно предположить его вес это около 60-65 килограмм, то есть он достаточно такой эм, щупенький. щупенький, но при этом возможно он был такой весь мускулистый. Вес полного вот такого комплекта, он сделан из бронзы, э, около 15-18 килограмм, то есть это не такой большой вес для того, чтобы мы не могли предположить, что человек не мог его носить. Э, вот, например, этот доспех, но уже в разобранном виде. У него из интересных моментов то, что выемка на правом плече больше, чем на левом. То есть левое плечо защищено лучше, а правое чуть-чуть меньше. Это сделано для того, чтобы воин в таком доспехе, ему было удобнее работать копьем или мечом. Для того, чтобы у него правая рука была свободнее. Вот на этом изображении уже художник изобразил как тот самый ахил. Пытаются победить и по итогу Илиаду побеждают Гектора. У них щиты, то есть в данном случае у Гектора у него щит обтянут кожей, у Ахилла у него щит из деревянных досечек. собран вместе. Они как бы по эти доспехи вы можете обратить внимание, что они напоминают доспехи рыцаря, например, века 15 -го. то есть в этом нет ничего это удивительного, так как строение человека за тысячи лет не сильно изменилось, по-прежнему как бы две руки, две ноги, туловище, иногда голова. Обратите внимание как бы на мощную вот пластину, защищающую шею. Это связано с тем, что оружие того периода – это чаще всего вот такие вот мечи-рапиры. Они предназначены в первую очередь для того, чтобы колоть ими или копия, например. Опять же, это связано с тем, что бронза очень тяжело поддается заточке и она достаточно пластичный материал для того, чтобы ей хорошо можно было убить и резать. Поэтому топоры того периода, который мы находим, бронзовые, они имеют такой конкретно развитый клин то есть для того, чтобы компенсировать качество материала. Мечи, которые мы находим, у них, даже если вы обратите внимание, не развиты рукояти, потому что они не рассчитаны на то, что ими будут рубить, они рассчитаны на то, что ими будут колоть. А в силу того, что мы находим такие мечи, их найдено не один, не два, не десять, их очень много, большое количество найдено. Многие из которых сломаны, видимо, в какой-то момент боя человек все же решал ими ударить кого-то, и он у него ломался прямо в руках. Видимо, очень сильно расстраивался от этого. За счет того, что они акцентированы на колющий удар, поэтому развита защита шеи. Вот, например, у нас найден кусочек керамики, на котором изображен подобный доспех. И вот реконструкция. В купе с шлемом она обеспечивает достаточно хорошую защиту практически полностью тела, а если еще использовать щит, то человек практически полностью защищен от колющего оружия того времени. То есть ни бронзовое копье, ни бронзовый меч не может пробить этот доспех. Для такого доспеха наиболее как бы, опасными являются какие-то ударно-дробящие типы оружия. Либо это будет топор, либо это будет булава. Тут еще такой момент, что есть современные реконструкции этого доспеха. Ребята взяли и сделали из настоящей бронзы листы, из этих листов собрали весь этот доспех, как он должен был выглядеть. Одели его на себя, по весу он совпадает с оригиналом, попробовали в нем подвигаться. И этот опыт дает нам понять, что сначала была версия о том, что вы использовали только на колеснице, то есть человек встал на колесницу, был отлично защищен, с нее он мог бить копьем, колоть мечом, а непосредственно современная реконструкция дала нам такие знания о том, что его можно было использовать и в пехотном бою, то есть человек мог свободно сходить с что, опять же, смотрим колесницы, потому что э, это очень статусная, очень дорогая вещь, то есть э, можно просто сказать о том, что э, листы бронзы и такой вес, такое количество бронзы, это было, ну, на тот момент, практически сравнимо с эквивалентом золоту, поэтому этот доспех мог передаваться не просто там, от отца к сыну, он мог передаваться на протяжении сотен лет. То есть этот успех найден, например, на 1400 год до нашей эры, а Троянская война датируется 200 годами позже. То есть вполне возможно, что он и мог передаваться по наследству до Троянской войны и использоваться еще несколько сотен лет, до тех пор, пока полностью не, не утрачивал свою какую-то либо целесообразность, либо он не приходил с полной негодностью от полученных повреждений. Потому что, опять же, бронзы такой специфичный материал, какие-то поломки их очень тяжело восстанавливать. И поэтому только полностью сломав такой доспех, его, наверное, могли переставлять на что-то другое. Вот у нас еще сводная картинка. Значит, Шлема из клыков кабана могли использоваться совместно с этими доспехами, потому что у нас есть разные изобразительные источники. Возможно, они были наиболее популярны, но даже такие шлема они стоили больших денег, а медные шлема стоили еще, или бронзовые шлема стоили еще дороже. Потихоньку переходим к фараонам. Фароны это не только строители пирамид, но и преподводители войска. Особенность климата ярко выражена практически в полном отсутствии какого-либо защитного снаряжения на большей части войска. То есть в Египте просто очень жарко, поэтому понятно, что в какой-то даже кожаной шкуре бегать очень тяжело, когда непосредственно температура на улице где-то под 40 градусов и как-то не очень удобно. Откуда мы знаем, как выглядели воины? У нас есть такая интересная находка: гробница Намаха в Месхете. Это Намах это должность, это не опечатка. Вот найдено большое количество расписанных фигурок. Они сохранились, датируются где-то 1900-м годом до нашей эры. И найдено большое количество в этой гробнице, и на них изображены воины, они раскрашены краской. И поэтому мы можем судить о том, как выглядело войско того времени. Как мы видим, практически полное отсутствие доспехов. На головах у них это не прически, это парики. Есть версия о том, что эти парики могли выполнять какую-то защитную функцию. То есть они были достаточно плотные и могли как защитный шлем защищать от каких-то ударных э, нагрузок, углос и так далее. То есть это достаточно неплохая вещь. Но при этом мы видим, что у них фактически набедренная повязка, копье и большой щит, э, за которым они прячутся. Непосредственно э, сам э, фараон, э, непосредственно на, на изображении у нас э, Тутанхамон. Э, это роспись по деревянной доске. Тутанхамон уничтожает своих врагов 1327 год до нашей эры музей в Каире. Есть реконструкция, есть еще наскальное изображение резьба по камню. Это уже тоже Тутанхамон, но на нем видны элементы доспеха. И есть версия о том, как это могло выглядеть. Эту версию потом подкрепила находка. Найден кожаный доспех и, скорее всего, это доспех того самого Тутанхамона, который был изображен на этой доске. Это Чешуя сделаны из кожаных пластинок, то есть он доспех сам создан по принципу чешуи животных, то есть он должен обеспечивать защиту владельца за счет перекрытия и наложения чешуи друг на друга. То есть, как правило, такой доспех обеспечивает еще хорошую подвижность за счет небольших размеров самих пластинок. Вот этот доспех находится в музее. Были найдены разные виды отдельных пластинок на тот регион. То есть подобные доспехи могут изготавливаться не только из кожи, он может изготавливаться из бронзы. Вот, кстати, небольшое видео с реконструкцией того самого доспеха. То есть сами чешуйки, они такие плотные за счет того, что их могли вываривать в составах. Они покрашены, это защищает их от какого-то воздействия влаги. И они наложены на льняную основу. То есть несколько слоев льна прошиты, к ним пришиты с каждая пластинка, и каждый следующий ряд пластин, каждая пластинка перекрывает другой ряд. Пластин. За счет этого, за счет многократного наложения, обеспечивается достаточно высокая прочность, несмотря на то, что сама пластинка по себе очень мягкая и как бы слабенькая. То есть ее можно, например, руками сломать, выгнуть и так далее. Но за счет большого наложения она обеспечивает неплохую защиту. Ученые сделали реконструкцию, собрали такой доспех и решили испытать, сможет ли стрела пробить его, опять же, используя стрелу того времени. То есть это стрела не с металлическим каленым наконечником, как было, например, там, в 15-м. А это стрела того времени, то есть, возможно, либо без наконечника, либо с каменным наконечником. Один вариант. Стрела просто не пробивает его, отскакивает его. А во втором варианте, вот уже используется металлический наконечник, э стрела лишь чуть-чуть входит, при этом она пробивает первую чешуйку, но застревает во втором ряду. То есть такой доспех, по сути, делает воина практически неуязвимым для стрел. Ну, так как это был э, фараон, то для него это было крайне важно, потому что он, скорее всего, хотел продолжать править долго и счастливо. А воины уже, ну, как им повезет. Вот у нас изображение. у нас изображение фараона на колеснице, как это могло выглядеть. Замечательный боевой лев, всевозможные нубийские воины, непосредственно сам фараон. И там есть несколько вариантов его чешуи. В одном из вариантов, вариантов она полностью покрывает все тело. В другом варианте это может быть используется только как нагрудник. Вот мы переходим сейчас дальше. Дошли до нас какие-то более современные варианты, вот в качестве интересных вариантов. Возможно, первый, наверное, самый древний вот доспех, который мы не нашли, потому что они просто не сохранились. Но так как мы находим более современные, мы можем предположить, что они использовались и тогда. Это самая настоящая чешуя, то есть это роговые пластинки животного. Шкуру аккуратно выделывали так, чтобы сохранить все пластинки. Иногда покрывали чешуйки золотом. Например, вот индийский чешуйчатый доспех из шкуры пангалина. Он, правда, относительно современный, то есть это первая четверть 19 века. Это подарок маркиза Фрэнсиса Роудуна Гастингса королю Георгу Третьему. Этот доспех сделан из вот такого замечательного животного. Это пангалин. Они водятся в разные страны, в том числе и в Индии. Вот, вот такого животного они аккуратно его выделили и сделали из него броню. А, скорее всего, на тот момент, на 19 век, она носила уже такое ритуальное значение, то есть ее одевал какой-то очень знатный воин. Она, конечно, уже с развитием современного оружия на тот момент она не имела никакого практического смысла. Но, например, на какой-нибудь период раннего бронзового века она вполне подходила. Да, это Пангалины. вот из них делали доспехи. Я даже вот не представляла, скажи это. Ну вот. Кроме того, которое было использовано для доспехов. Здесь мы видим изображение вавилонских и сирийских воинов. Упоминание, они одеты в чешуйчатые доспехи. Упоминания о таких доспехах есть у Геродота, когда он описывает воинов турсийского царя Ксеркса. Изображены чешуйчатые доспехи. Они есть так или иначе у разных народов мира. То есть мы видим их непосредственно у асирийцев, вавилонян, у скифов, сарматов. То есть вот весь древний мир в какой-то момент он стал наиболее популярным за счет того, что его было проще всего изготавливать. Он не требовал изготовления больших пластин, например, как мы видим было в доспехе Езденты, где требовалось искусство изготовить большую пластину, ее выковать придать ей правильную форму подогнать пластины между собой. Здесь можно было делать большое количество маленьких пластинок, даже в случае брака они спокойно выкидывались, заменялись другими пластинами, в случае повреждения выкидывался ряд каких-то пластинок, нашивались новые, это значительно проще было использовать. Опять же, за счет того, что его можно было изготавливать из разных материалов, то есть его можно было делать из кожи, соответственно, его мог себе позволить какой-то небогатый воин. Если его делать непосредственно из бронзы и делать его большим, как, например, рядом с обожженным, это мог быть какой-то очень знятный князь или царь того времени. Одна из интересных находок – это Британский музей. Это позолоченная чешуя из кожи. Относится она непосредственно к скифам. Интересно, что большое количество рядов, пластинки сделаны практически по какому-то шаблону. Возможно, они высекались металлическим инструментом какой-то определенной формы из листа кожи. Затем верхний край пластинок пришнуровывался кожаным шнуром. Вот у нас есть как раз на картинке справа снизу, мы видим верхний ряд пластин, который как раз так и пришнуровывался. Это уже реконструкция, как выглядел скифский воин. Это 7 век до нашей эры. 7-8 век. Интересная особенность такого доспеха в чем? Существуют их две разновидности. В одной разновидности пластинки крепятся сверху, и чешуя идет вниз. То есть, каждая пластинка идет. Особенность в чем? Что при атаки копья или какого-то колющего оружия сверху, такая пластинка отлично защищает, но не защищает всадника, если он сидит на коне и его колят снизу, потому что копье попадает под ряд этих пластин. Но существует вторая вариация, когда пластинки крепятся снизу вверх, ряды пластин начинают подниматься снизу вверх. Тогда эта вариация отлично защищает всадника, но при этом э, не защищает пешего воина, то есть возможно они использовались опять же все зависит от классов следует помнить, что доспех это не только э, персональное защитное снаряжение, это еще во многом статусная вещь, то есть человек, который носил по этому доспеху, можно было сказать э, у его непосредственно функции во время боя, то есть, например, если его защищает отличное копье от удара снизу, то, скорее всего, это был всадник. Если это всадник, значит, у него будет достаточно большое количество средств для того, чтобы иметь лошадь. А чаще всего иметь не одну, а две лошади, потому что одна предназначалась для э, непосредственно боя, а на другой он путешествовал, передвигался между э, городами непосредственно от сражения к сражению. Финальная у нас картинка, встреча древнегреческого воина с египетским фараоном. Вот такая интересная была, потому что был отдельный греческий период в египетских царствах, когда у них были налажены контакты с элирами. Что мы можем сказать? Еще? подводя итог по доспехам бронзового века. Люди уже в тот момент придумали такие конструкции доспехов, которые использовались потом, как мы видим, практически до 19 века. То есть идея о использовании небольших пластинок, нашивания их, пришивания их на какую-то подложку из кожи или из ткани, она практически используется до сих пор. То есть то, что мы видим, в современных каких-то практически бронежилетах, когда используется ряд пластин на тканевой основе, которые их просто скрепляют вместе. Эта идея практически повторяет то, что было придумано еще тысячи лет до нашей эры. Коротко. Это была первая лекция. Она изначально должна была называться Эволюция доспеха во времени. Но, как вы видите, материала оказалось так много, что его еле-еле удалось нести. Я уже наверняка вышел за все рамки по времени. И мы сделаем, разобьем все, все эти лекции на несколько разных периодов. То есть в, следующих лекциях, в следующей лекции я хочу рассказать вам о китайских доспехах, которые появились позже. То есть мы прошли бронзовый век. Это вот называется такая звездная чешуя, она очень интересна. Она встречается только на территории Китая. Потом мы поговорим о бумажных доспехах. То есть они также существовали. Это плестированная бумага. Она свернута определенным образом и обеспечивает отличную защиту от рубящего оружия, от стрел, и поэтому она могла использоваться. Более того, интересный момент, она еще хорошо защищает, когда она намокает. Вот это у нее такая интересная особенность. Каменные доспехи. Древний Китай и каменные доспехи, и это не, как бы, не ошибка, не случайность. Огромное количество их было найдено, их найдено 87 комплектов, но об этом мы поговорим в следующей лекции. Отличная защита ног, на древнюю Грецию, позже этот вид доспеха назывался саботоны, металлические ботинки, но вот такие доспехи нам известны из древней Греции. Анатомические керации, шлема, поножи, доспехи из ткани, вот не изображен Александр Македонский, и при этом на нем одет линоторакс, это доспех из льна, это по сути нагрудник, который сделан из многих-многих слоев льна. А это интересный доспех из крокодильной кожи, это примерно второй век до нашей эры, это времена Римской империи и территория Африка, то есть такой доспех непосредственно сделан из самого крокодильчика, то есть можно не только сумочки было делать, но и делать замечательные защитные. Ну и конечно век развития античного мира это маска Центуриона выполненная э, из э, бронзы и покрытая непосредственно серебром и золотом. Как вы видите, прекрасная работа, отлично защищает лицо. И вот об этом всем мы расскажем в следующей лекции по доспехам античного мира. Спасибо. Большое а, спасибо, Олег. У нас, да, по времени, да. поэтому у нас не так много времени для вопросов. Пожалуйста, у кого есть вопросы? На лекции. Да, у нас следующая лекция. Хоть через неделю. А. Да, в принципе, насчет средних веков я более менее знаю, но вот в бронзовом веке, какой вариант доспехов для царей, для важных персон чаще использовался? Вариант. Типа пластинчатых, именно больших, таких тяжелых, или из маленьких пластин, такой какой, какой ну, более распространен в общем? По находкам это, конечно, маленькие пластины, то есть это всевозможные чешуя или э, чешуя ламелярного типа, то есть когда Я ряд знаю, небольших пластин, просто в силу того, что их было проще изготовить. Не, э, во всех регионах имелась возможность добывать большое количество той же бронзы. Не во всех регионах была возможность качественно ее обрабатывать так, чтобы получать большие листы. Поэтому проще всего делать маленькие пластины. Плюс они, эти доспехи, их проще ремонтировать за счет того, что можно заменять какие-то детальки. Плюс за счет того, что... Не обязательно использовать грозу, можно использовать кожу, можно ее дубить. Поэтому мы отдельно потом поговорим, на средние века появится отдельный вид таких доспехов, например, как куир-богули, да, вываренная кожа. О том, что можно настолько упрочнить кожу, что вплоть до того, что есть версия о том, что она держит непосредственно пулю, выпущенную за оружия того времени. То есть, я отдельно приведу потом фотографии, где человек сделал реконструкцию кожаного наруча, положил его, и на него встала его жена. То есть непосредственно кожаная навычь вполне выдерживает вес человека, при этом не сминаясь или еще что-то. Поэтому вот маленькие пластины доспехов их проще использовать, чем какие-то больше. Это мы подтверждение, подтверждение видим и позже, когда у нас появляются короли саксов, когда мы видим каких-то очень знатных стихов и так далее. Спасибо. Да, отличный вопрос. Исторический музей наш, Кишиневский, вы идете туда, там есть огромное количество, ну, не огромное, но хорошее, хорошо представлены древнегреческие доспехи, шлема, вот то, что мы видим классического типа, нагрудники, поножи, наручи, это все представлено в нашем историческом музее, и туда можно сходить очень интересно. у реконструкторов? У реконструкторов у нас, к сожалению, практически не развита антика. У нас мало кто этим занимается, но вот, например, в России недавно проходил, пару лет назад, такой замечательный фестиваль времена и эпохи, где был представлен Древний Рим, но в рамках Древнего Рима была представлена Антика. Это направление, оно развивается, но вот, например, Антика, то есть то, что мы говорим там, от V века до нашей эры, до, например, II века нашей эры, он более популярен, само собой, чем какие-то войны, например, Троянская, Троянская война и события раннего бронзового века. То есть, вот, например, непосредственно историки, которые конструировали доспех из Дендры, это буквально их там можно по пальцам пересчитать, их там очень-очень немного. А, еще в первую очередь бронзы и кожаные доспехи. То есть весь вопрос в том, на каком уровне мы хотим это реконструировать Если мы хотим сделать именно. что еще раз? Да, нет, нет проблем, пожалуйста, берется лен, известные технологии, известные реконструкции, их делают. То есть это, опять же, он может быть прессованный, то есть поклеенный, как это используется на линоторексе, то есть древнегреческой. Нагрудника. Или он может быть просто сложным слоями, если мы занимаемся, например, реконструкцией древнего Египта. А сам клей, но ну, не ПВА а... Нет, не ПВА. А используется костный клей. То есть используется костный клей. Есть несколько разных способов его изготовления. Опять же, они известны. Поэтому можно сделать полную реконструкцию. Да. У меня такой вопрос. Мы говорим с вами о бронзовом веке, так видим совершенно разные даты на слайдах. А лично для вас век ехать такой период. Ну, есть мое представление, да, я художник, я так вижу. А есть и общий научный, то есть это 4000 лет до нашей эры и 1200 год до нашей эры. Вот в этот период это идет большой бронзовый век. Он потом отдельно еще делится на конкретные периоды, то есть там ранние, поздние и так далее. Поэтому вот период от 4000 лет до нашей эры до 1200 лет. Еще вопросы? Пожалуйста, не стесняемся тема была обширная. Ну, я так предполагаю, что наверное у нас еще будет как минимум э, 5 лекций по аспектам вы готовьтесь к следующим да. может у вас будут какие-то интересные вопросы да, пожалуйста, можно будет на следующей лекции задавать вопросы по предыдущим если есть какие-то вопросы а угодно, если у вас есть наличие инвентрации да, обязательно можно было туда и впоследствии Обязательно, в следующий раз мы принесем какие-то, у нас как раз будут древние и мы принесем что-нибудь из вооружения древних греков, что-нибудь такое интересное, меча или еще что-нибудь. Обязательно да. найдем. Спасибо большое, Олег.